Станислав Баклан отправился поступать в театральный вуз за компанию с приятелем. Его не взяли, но посоветовали не сдаваться и попытаться еще раз. Он так и сделал, и в результате стал известным актером. Станислав убежден в том, что не бывает полностью хороших или плохих персонажей. Он старается проникнуть в душу каждого героя. Станислав Баклан родился в городе Брусилове, расположенном в Житомирской области. Первый крик младенца раздался 12 января 1960 года. Тремя годами позже появился на свет его брат Николай, также ставший актером. В детстве желания стать актером у Станислава не возникало. Он не посещал драматический кружок, не участвовал в самодеятельности. После школы юноша устроился работать на завод «Кристалл». Его должность называлась «Измеритель электрических параметров в микромодуле». Однажды Баклан узнал о том, что его напарник готовится к поступлению в театральный институт, занимается на подготовительных курсах. Станислав был в театре раз или два, но мысль показалась ему интересной. В 1979 году Станислав Баклан вместе с приятелем отправился поступать в театральный институт. Отсутствие опыта сделало свое дело, молодого человека не взяли. Станислав мог бы отказаться от своей сумасбродной идеи, если бы не педагог сценической речи. Женщина посоветовала юноше попытаться еще раз. Она разглядела в нем что-то, что не увидели ее коллеги. Молодой человек подумал, что ничего не теряет, и начал заниматься. В 1980-м Баклан успешно сдал экзамены и стал студентом Института театрального искусства имени Карпенко Карова. В 1984-м он окончил курс Бориса «Ставица кого». Станислав Баклан уже в студенческие годы начал играть на сцене. Критики положительно отозвались об игре молодого актера в спектакле «Орфей спускается в ад». После окончания института Баклан отправился в Мариуполь и начал выступать на сцене Донецкого областного драматического театра. Именно тогда он по-настоящему понял, что такое профессия актера. В 1994-м Станислав перебрался в Киев. Он устроился в Киевский академический молодой театр и взялся покорять сердце зрителей. В кино дебютировал в 1992 году, исполнив роль Дубельта в многосерийном фильме «Портрете Тараса Шевченко». Завещание. Сейчас он с улыбкой вспоминает о том, как получил 10 долларов за свой первый съемочный день. На эти деньги его семья могла прожить около двух недель. Именно желание подработать побуждало актера соглашаться на съемки в кино и сериалах. Новый век начался хорошо для Станислава Баклана. Фильмы и сериалы с ним стали выходить чаще. Актер исполнил небольшую роль в военной драме «Непокоренный», воплотил образ Николая Николаенко в провинциальном романе Затем его пригласили в историческую ленту «Братство», где его героем стал генерал Дубель. В картине «Дело было на Кубани» Баклан создал образ прокурора, смыслом жизни которого является расследование преступлений. В мелодраме «Биение сердца» он исполнил роль умирающего человека, которого предает вся семья. Крупной удачей для Станислава стали съемки в исторической драме «Матч». Артист счастлив в браке с актрисой Натальей Клениной. У актрисы уже был сын от первого брака. Станислав воспитал Кирилла как своего ребенка. Пасынок Баклана стал диджеем. У него уже родился сын, которого он назвал Демидом. Также у Станислава имеется дочь от предыдущих отношений. Мария занимает должность кастинг-директора в компании Star Media. Жена, сын и дочь – самые близкие люди Станислава. Баклан благодарен им за то, что они всегда поддерживают его. Близкие отношения у актера сложились и с младшим братом Николаем. Они работают в разных театрах, однако время от времени встречаются на съемочной площадке.